с вами к следующей серии э, воспроизводящий ткань посвящена она одной из серий коллекции Джорджа Армани. Называется она Бамбу. Джорджа Армани родом из Милана, творил там, сделал очень много модных коллекций. И мы, конечно же, не могли пройти мимо этой личности и ему посвящаем несколько серий, в том числе Бамбу. Бамбу это коллекция одежда Джорджа Армани, которая была довольно модной в свое время, и мы ее обыграли в виде ткани формата 30 на 60, обрезной плитки ненавязчивой бежевой ткани, с такой же нежной декоративной частью с металлизацией под бамбук. Бамбук означает бамбук. Она может быть комплектована в том числе коллекциями прошлых лет, в частности, плиткой под ткань с подушечками Капитане серии Марсо, как в белом исполнении, так и в черном. Здесь она выкликана с белым, Цветом на стенде мы посмотрим комплектацию черным цветом. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас, вы можете перейдя по ссылке в описании.